Всем привет! Доброе время суток! Ну, вот перед вами садовая качеля или лавка качеля, как ее еще называют в народе. Сейчас я вам расскажу размеры для тех, кто хочет сам в домашних условиях ее сделать. Ну, начнем по порядочку. Две пластины идут снизу перед вами две пластины длина этих пластин метр двадцать пять них отверстие есть по два штуки на каждой пластине ну это для того чтобы можно было заменить на всякий случай стойки трубы вот эти вот боковые длина каждой трубы 220 идет ширина качель то есть труба метр девяносто как и, и снизу, и сверху Но сверху идет уже не труба А идет пруд Где-то диаметром Миллиметров 30 Для того, чтобы Все это Произведение искусства не рухнуло И выдержало 4-5 взрослых человека Сверху Три доски Длиной 2 метра ложится две обычных шиферины для накрытия от дождя и солнца цепи я покупал 6 метров нержавеющая но ну, 6 метров это с излишком достаточно будет пяти где-то четырех с половиной метров сверху на пруту поварены вот такие вот петли на них одеты карабины сама лавка держится вот на таких вот петлях тоже покупались Держут, уже проверено все это катается все все отлично ну, для того чтобы можно было цепь одеть без всякого геморроя сама лавка длина ее метр шестьдесят ши ширина нижней части 60 сантиметров и ширина спинки тоже 60 сантиметров. Ну, плюс все сделано под углом. Также и сделаны поручни вот такие вот. Для усиления, для надежности. Труба дюймовая. Везде дюймовая полностью, на всей качели. Металл где-то около 3 миллиметров точно не замерял. Ну, труба былушная, сразу скажу. Усилена вот сбоку. Усилена посредине Посередине сделаны вот такие вот полочки для удобства. Можно чашечку чая поставить чашечку кофе и немного кататься. Так что проверено выдерживаю 4-5 взрослых человека. Да, единственное, то что учтите сверху, желательно не трубу, а именно брать пруд. Потому что пруд выдержит 100%, А труба вряд ли выдержит. 4-5 человек. Плюс же учитывайте вес самой лавки и всего остального. Так что все работает все лето. Качеля в домашних условиях. Дачный вариант отличный. Так что вот перед вами. Все предусмотрено. Даже есть куда поставить чашечку чая и кофе, так что всем кому будет полезно и приятно сделать, пишите. Я думаю в принципе размеры я все сказал. Ширина 2 метра, метр девяносто, метр девяносто. Боковые стойки 2,20. Ну а там произвольно ставите перемычки для усиления и Две полосы по метр двадцать пять. Толщина где-то пять миллиметров семь, не более. Ну и ложится вот свободно сверху две шиферины. Здесь всякого геморрона не надо, не дорезать ничего. Все отлично, все четко. Все, всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии.